аудитория. 23 апреля в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights. Пройдет он в Вегасе под номером 72. И на очереди у нас главный бой турнира основного карда в тяжелой весовой категории между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом. Давно я ждал этот бой. Ну, ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время. К вам одна единственная просьба. Подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору. Ну, перейдем к бою. Сергею Павловичу 30 лет, это боец из России, в профессионалах провел 18 боев, 17 из которых одержал победы. В UFC пришел из российского промоушена Fight Nights Global, будучи там чемпионом непобежденным. Единственное поражение потерпел в первом бою в промоушене UFC от Алистара Оверема, который перевел Павловича на конвассе и забил граунд паундом. После проигрыша Овериму проехался он по дивизиону, просто не почувствовав оппонента. Оппонент нокаутировал на своем пути Марсела Голма. Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Дерека Льюиса и Тая Туивасу. Сергей является ярким финишером. 14 поединков выиграл он досрочно нокаутом или техническим нокаутом в первом, в первом раунде. То есть 14 поединков в первом раунде. Ну, это о чем-то говорить. Три боя дошли до решения в пользу Павловича. На данном этапе карьеры находится он на третьем месте тяжелого дивизиона UFC. Ну, Сергей выходит из боевого самбо и армейского рукопашного боя, где завоевывал звание чемпиона мира и Европы. Предпочитает он в своей поединке проводить стойки, где обладает отличными антропоматическими данными для тяжелого веса и практически всегда имеет преимущество в размахе рук. Также обладает он мощным, мощным ударом и работает в основном по голове соперника, не, не старается он там бить по этажам, лоу ну, тупо четко в голову. Ну, что приносит свои плоды. В поединках предпочитает быть он первым номером и активно начинает работать уже с первых минут боя. Функциональной подготовкой пока непонятно. Да, в Fight Nights Global Сергей проходил всю дистанцию не только в трех раундовых, но и в пяти раундовых поединков с тем же Михаилом Махнаткиным. Но мы знаем, что частенько. Ново Пришедшие бойцы в UC не показывают все-таки того кардио, которое у них было в других промоушенах. Ну все-таки USADA там как-то получше следить за этим. Его соперник Кёртис Блейдс – это 32-летний боец из США. Провел он в профессионалах 21 бой, 17 из которых одержал победы. Один бой был зафиксирован как без результата. Вот. Ну, является он борцом уровня All-American, обладает он неплохой боксерской базой. В своих поединках предпочитает он использовать борьбу и работу в партере, где при переводе соперников умеет контролировать их, удерживать, изматывать и избивать граунд-энд-паундом. Блейдс это ярко выраженный борец, он не джитер, он не ищет э, удобных позиций для завершения боя с Абмишином и в принципе никогда не завершал свои бои с Абмишином в карьере. Также Кертис может работать в стойке, но все три его поражения в карьере ММА принесли ему тяжелобьющие ударники в лице Фрэнсиса Нгана, два поражения от него и Дерек Льюис, э, которые или отправляли его в глухой нокаут, или после потрясения просто не давали, помните, избивали ударами. С бойцами, которые не сумели донести до со свой нокутирующий панч, Крис неплохо справлялся, работая в стойке или постоянно переводя э, на нижний этаж э, в свою стихию и там драбатывая. То есть, ну, кого он мог переводить в стойке, он, э, ну, с кем было опасно, с тем же Волком, ему было опасно драться в стойке, он его переводил, переводил, спамил, там ничего не делал, но все равно переводил. С Дакаса можно было драться в стойке, он дрался с даксом в стойке. Ну, можно добавить, что в UFC Блейдс пришел, будучи однобоким борцом, но он не стоит на месте и развивается как боец. Совершенствует свою ударную технику, эффекты как, от которых уже был заметен в бою с Джуниором до Сантосом. То есть уже с, от, с, ну, после боя, точнее, от боя Джуниора уже было понятно, что Кортис Блейдс это не борец, не только борец, он еще может стоить что-то показать. Вот, ну... Можно перейти к разбору самого боя. Ну, в размахе рук ощутимое преимущество на 10 сантиметров, как всегда, будет на стороне россиянина. В росте и размахе ног там минимальное преимущество. Ну, не совсем минимальное, там 2-3 сантиметра будет на стороне Кертиса. Ну, в стоке, учитывая лучшие навыки в ударной технике, этот перевес в антропометрии, именно в, в размахе рук, добавит больше шансов в сторону Павловича. И вообще у Блейдса в этом аспекте мало шансов. Кертис хоть и прокачал свою ударную технику, но у него все равно присутствуют пробелы. Он частенько застаивается, чем непременно воспользуется Павлович, который взрывается атаками из мощных серий тяжелых ударов. чему приводят такие атаки, мы уже видели, не раз. Если рассматривать борьбу и партер, то тут преимущество отходит в противоположную сторону. Овером хоть и не с первой попытки, но все же смог перевести Сергея на канвас и забить граунд-энд-паундом. А навыки Кертиса в этом аспекте явно на голову выше, чем у Гуланца. Если же все-таки списать поражение Оверема на неудачный дебют в первом промоушене мира, то можно попробовать поставить на андердога в лице Павловича. Если уже ставить на него, то именно на победу нокаутом. На просто победу у Сергея дают коэффициент 2,6. Я думаю, на победу от него нокаутом дадут больше тройки, что довольно неплохо и на этом можно сыграть. На мой взгляд, бой не дойдет до решения судьи. Или Павлович инокутирует стойки. Или Блейдс повторит вариант Оверма и забьет в партере Павловича граунд Поэтому для меня... Менее рискованный вариант будет на то, что бой закончится досрочно, но не думаю, что Буки на это дадут хороший коэффициент, поэтому такой исход можно добавить в пресс. Павлович все свои досрочные бои закончил в первом раунде, Кертис же досрочные бои не доводил до третьего раунда. Можно присмотреться к варианту, что третий раунд не начнется или тотал меньше двух с половиной. Это мое видение боя, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я обычно за один, за два влаживаю варианты ставок на бои, которые, на которых у меня не было времени, чтобы сделать видеообзор, но они мне интересны. Все, до следующего видео, пока!